Здравствуйте, дорогие друзья. На связи, как всегда, Жомниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Мы переходим к третьей части наших видеоуроков, как избавиться или как избавляемся от ежедневной тревоги. В предыдущих двух частях я рассказывал, что мы будем делать, для чего это нужно, и рассказывал, как фиксировать ваши тревожные события. И говорил о том, что вам нужно практиковаться в этом, чтобы несколько раз зафиксировать. И наверняка многие из вас, наверное, даже вы, кто смотрит это видео, не делали этого. И здесь я вам хочу сказать горькую правду. К сожалению, ваше состояние не изменится, пока вы не начнете совершать новых для себя действий. То есть пока вы делаете все то, что делали раньше, просто повторяете, ваше состояние не изменится. Вы никогда не выйдете из своего невроза, тревоги, панических атак, тревожного расстройства, называйте это как хотите, но... Пока вы ничего не делаете нового, вы не получите новых для себя результатов. Поэтому, если вы просто решили смотреть эти видео, чтобы получить, как всегда, новую полезную информацию, к сожалению, это не избавит вас от этих проблем. Да, вам может стать немножечко полегче от того, что я замотивировал и сказал, что все, вы совсем справитесь. Или вы как бы увидели свет в конце туннеля. Но на самом деле только практика только действия, правильные действия могут привести вас к тому, что ваше состояние навсегда изменится в лучшую сторону. Представьте себе, что на сегодняшний день вам осталось немножечко. Вот все, что я вам рассказываю, это все, что нужно практиковать. Многие из вас не могут обратиться к специалисту по каким-то своим соображениям. Может быть, <coughs> не доверяют, может быть, из-за финансовых проблем. Но это не имеет значения никакого. То есть... Специалист, который работает с вами, он всего лишь ускоряет достижение результата. Но при этом технология, при этом путь, он вам открыт. Я даю его вам. Пожалуйста, берите. Но получается, что даже те, кто пишет мне, что они не могут себе позволить обратиться, они же не работают самостоятельно. В чем смысл? Я делюсь этой информацией для того, чтобы у каждого была возможность выйти из своего состояния. Потому что то, как вы проживаете свою жизнь... То, что вы каждый день испытываете тревогу, а вы ее испытываете, раз продолжаете смотреть этот ролик, эту серию, то это говорит о том, что ваша жизнь не находится на хорошем, качественном уровне. И вы упускаете возможность жить полноценной жизнью, радуясь тому, что происходит. Представьте себе, что вы просыпаетесь с утра, приходите, садитесь за стол, наливаете себе чашечку кофе или чая, или воды, что вы там любите. Делаете глоток. И ощущаете приятный вкус. Думаете о том, как хорошо, как спокойно, как прекрасно жить. И так думаете каждый день. И в течение дня жизнь доказывает вам, что она действительно прекрасна. Поэтому я хочу, чтобы это вступление было для вас вот таким, знаете, переломным моментом. Где вы думали, блин, вот я хочу, чтобы каждый из вас сейчас сказал себе так. Блин, а я ведь ни хрена не делаю. Чтобы выйти из своего состояния. И я не прошу вас идти ко мне. Хотя вы можете, если вы хотите. Я прошу вас начать работать над собой. <coughs> без каких-то слов пафосных. Типа я думал, анализировал. Нет, друзья. Вы берете э, заметки в телефоне. И начинаете фиксировать свои тревожные ситуации в течение каждого дня. Потому что сегодня я вам расскажу, как эти ситуации прорабатывать. И вы будете и фиксировать, и прорабатывать. И теперь ваша единственная задача до конца вашей жизни, это единственная ваша задача, фиксировать и прорабатывать все тревожные ситуации. И многие из вас могут сказать, ну что же мне потом всю жизнь это делать? Да нет же, конечно. Вы будете это делать на протяжении какого-то времени, и в итоге с каждым разом, с каждой разобранной ситуацией Количество тревог у вас будет только уменьшаться. И здесь я помню я сказал. Точнее даже до, дошел этого, до этого для себя. Что <coughs> раньше. Когда вы не знали эту технологию. С каждой тревожной ситуации ваш уровень тревожности возрастал. То есть вы столкнулись с какой-то тревожной ситуацией. Уровень тревожности подрос. А теперь с каждой тревожной ситуацией. Ваш уровень тревожности будет только снижаться. Потому что вы фиксируете эту ситуацию, меняете к ней восприятие и таким образом снижаете немного свой уровень тревожности. И значит каждая теперь тревожная ситуация помогает вам становиться еще спокойнее. Разве это ли не чудо? И все, что я прошу от вас, это действовать. Поэтому я бы не хотел, чтобы эти видео стали для вас такой же информацией, как и любые другие видео в YouTube, которые вы ищете и смотрите. Я хочу, чтобы вы в них видели четкое руководство к действиям. Что вы должны понять, что теперь ваша задача фиксировать и разбирать все тревожные ситуации. Почему я так на этом настаиваю? Потому что именно этим я занимаюсь на курсе психотерапии с клиентами. Именно это позволяет изо дня в день уменьшать количество их тревожных ситуаций, уменьшать их симптоматику, улучшать их самочувствие, сон, убирать панические атаки. То есть я ничего другого не делаю, кроме того, что сейчас рассказываю вам. Но в чем смысл? Смысл только в том, что у меня огромный в этом опыт. У вас этого опыта нет, но вам придется его нарабатывать самим. Долго-долго практикую, совершая ошибки, анализируя их, пытаясь прорабатывать ситуации, которые вы даже сейчас пока не можете. С клиентами они все время пользуются этой помощью. Я все время помогаю им разбирать все ситуации, которые им пока сложно разобрать. И таким образом мы просто с, большей, с быстрее, с большей скоростью двигаемся вперед. Но технология сама та же самая. Итак, ладно, надеюсь на этом вступлении все, надеюсь я вас замотивировал, напишите выводы, которые вы сделали после просмотра вот этой части, но мы сейчас будем переходить непосредственно к технологии, извините, что немного затянул вступление, но уже очень важно мне это до вас донести, потому что я вижу ваши комментарии и меня прям раздирают э, иногда э, переживания, что почему вы не делаете того, что я говорю, потому что ведь от этих действий зависит ваше состояние, ведь 7 лет я эти действия находил, нашел, отрабатываю. И это дает результаты за дня в день всем клиентам, которые ко мне обращаются. Поэтому и вы должны это делать. Для того, чтобы получить ту самую жизнь, которую вы заслуживаете. Теперь. Когда вы научились фиксировать события здесь, все будет зависеть от того, что написано в пункте А. То есть, когда мы записываем по А, Б, схеме, помните, что в первом пункте А мы записываем следующее. Подумал тот, то а тот. Это ваш план на будущее. Второе мы записываем «вспомнил», «увидел», «услышал», «почувствовал». Да? И получается, что в зависимости от того, что написано в пункте А, мы и будем разбирать ситуации в разных направлениях. Когда в пункте А стоит «подумал», это значит ваш план на будущее. Проблема здесь в том, как я и говорил, что вы видите негативный сценарий. Но на самом деле вы видите два сценария – позитивный и негативный. Это черно-белое мышление. И именно это мышление нужно устранять. Теперь смотрите, давайте вам приведем пример. Допустим, человек собирается э, ложиться спать. Ложиться спать. И вот у него есть в голове два варианта, как он поспит. Хорошо посплю и плохо посплю. Но хорошо и плохо посплю – это не конкретные вещи. То есть, как бы это субъективно. Я хорошо поспал или плохо поспал. Давайте мы представим, что мы пытаемся сформулировать это более детально. Например, что значит хорошо или плохо. Хорошо, допустим, быстро лег спать и проспал до утра. Хорошо? хорошо плохой вариант не смог заснуть вообще всю ночь плохой вариант плохой и получается у нас есть границы правая и левая правая это заснул сразу же проспал до утра левая граница не смог спать всю ночь получается вы видите какая большая разница между этими вариантами и все что нам нужно это сделать мостик между одними вариантами к другим то есть нам нужны промежуточные варианты между двумя этими главными плохими и хорошими. То есть мы как бы должны сделать такой мостик из вариантов, который постепенно нам перейдет от одного к другому. И вот таким образом мы расписываем все варианты в будущем от плохого до хорошего, постепенно переходя от самого плохого до самого хорошего. Вот вам некий пример. То есть, допустим, про сон. Это то, что я, допустим, не смогу спать всю ночь вообще, заснул на час под утро, Засну на два часа под утро, просплю три часа за всю ночь, просплю пол ночи, просплю чуть больше половины ночи, а дальше мы уже говорим, если чуть больше половины ночи, то мы уже будем характеризовать непосредственно засыпание, например, буду долго засыпать, несколько раз проснусь, с трудом засну снова, дальше буду долго засыпать пару раз проснусь, с трудом засну снова, буду долго засыпать один раз проснусь, с трудом засну снова, буду долго засыпать пару раз проснусь, быстро заснусь снова, «Буду долго засыпать, один раз проснусь, быстро засну снова». «Буду быстро засыпать, один раз проснусь быстро засну снова». Буду быстро засыпать, или так, да, лучше буду долго засыпать, но просплю до утра. Буду быстро засыпать и просплю до утра. Вот мы дошли до самого хорошего варианта, постепенно формулируя остальные. Когда человек видит остальные варианты, его уверенность начинает распределяться между всеми этими вариантами. За счет этого снижается тревожность за будущее. В следующем видео я буду вам рассказывать непосредственно примеры, то есть как вот клиенты мне пишут, как мы это формулируем по АБЦ и как мы это прорабатываем. Поэтому примеры у вас будут, но вы уже должны практиковаться сами, пытаться делать сами, потому что если вы не можете обратиться, вам нужно работать над собой самостоятельно. В этом нет ничего такого, просто это может занять у вас чуть больше времени. Следующее направление это когда в пункте А уже стоит, увидел, услышал, почувствовал, вспомнил. Но здесь я хочу вас предупредить. Очень часто ошибка, которую я вижу, когда вы пытаетесь мне показывать разборы в своих комментариях, это то, что когда у вас возникают симптомы страха, вы пытаетесь их разбирать. Смотрите, помните нашу цепочку. Я на что-то страхом среагировал, у меня от этого симптомы. Если я анализирую симптомы, я работаю со следствием страха. А нам нужен то событие, которое его вызвало. То есть, если я еду в метро, а у меня вдруг резкое сердцебиение, то это не является событием. Событием будет то, что испугало меня, из-за чего сердцебиение резко подскочило. Поэтому мне здесь нужно определить. Если вы не можете определить, с симптомами работать не нужно. Симптомы анализировать не нужно. Потому что вы в итоге, у вас разные ситуации будут тревожные. Но вы в итоге их замечать не будете, будете замечать только симптомы и будете пытаться их анализировать. Но в итоге это бессмысленно, потому что это следствие ваших тревожных реакций. Поэтому симптомы страха не события, это знают все мои клиенты. Поэтому здесь мы определяемся только с ситуацией. И для того, чтобы правильно воспринимать то, что произошло, например, то, что кольнуло в боку, то, что вы бледны, то, что давление 55, помните, то, что сильно похудел, то, что у вас и случился инсульт. Здесь мы должны найти совокупные причины, которые оказали влияние на то, что так произошло. Например, когда клиенты разбирают то же самое, они начинают анализировать так. Вот возьмем, допустим, случай с панической атакой. Очень стандартный, популярный э, случай, что я вспомнил, что у меня когда-то случилась паническая атака. Я боюсь, что она повторится. И здесь мы анализируем э, те причины, которые тогда совпали и привели. Допустим, у человека паническая атака была два года назад. И мы пытаемся проанализировать, что тогда влияло на его состояние. Например, не понимал, что со мной происходит. Усиливал страхом свои симптомы. Боялся своего состояния за последствия. Была в целом повышенная тревожность. Сосредотачивался на ощущениях. А до этого симптомы тревоги усиливались. До этого повышалась тревожность. Были проблемы со сном, не работал над собой, не обращался к специалистам. Произошло это впервые. Боялся, что повторится паническая атака. И, ну, достаточно. да. То есть мы нашли сейчас совокупные причины, по которым человек попал в ситуацию, что у него случились панические атаки. И, соответственно, мы понимаем, что то, что с ним тогда случилось, это следствие тех совокупных причин. Для многих сейчас вы уже понимаете, что с вами происходит. Вы уже не усиливаете страхом симптомы, не боитесь за последствия. У вас снижена тревожность, например. И тогда вы будете более спокойно относиться к тому, что тогда случились панические атаки. Также мы говорим про разбор ситуаций, связанных с внешним проявлениями, Например, почему я бледный. Да? Какие совокупные причины на это оказывают влияние. Почему с Васей случился инсульт. Почему с ним так произошло. Но здесь самое главное, что нельзя писать предположение. То есть, если вы говорите, наверное, Вася пил. Это предположение. Или, наверное, у Васи был лишний вес. Это предположение. Нам нужны факты. Если вы не знаете, их надо узнавать. То есть, здесь, скажем так, вы не можете, э, зная то, что вы знаете сейчас, просто если бы вы к этому уже правильно воспринимали эти ситуации, вы бы уже их не боялись. Они бы уже вас не тревожили. Поэтому, значит, что мы делаем? Еще раз давайте подытожим. Технология... Крайне простая. И вы увидите, что она простая, но просто вам будет сложно ее применять, потому что как раз здесь есть э, взаимоисключение. Смотрите. Если вы тревожитесь за свой план на будущее, это значит, что вы не видите там вариантов. Если бы вы видели варианты, вы бы не тревожились. Если вас тревожит что-то, произошедшее в жизни, это потому, что вы не понимаете совокупных причин, почему тогда так произошло. Потому что, если бы вы знали эти совокупные причины, вы бы не тревожились. Поэтому ваша задача находить те самые варианты и находить те самые совокупные причины. Конечно, у вас ситуация уникальная, индивидуальная. Вам потребуется очень много времени. Эту проблему с клиентами я решаю следующим образом. У них вообще всего две задачи на курсе. Первая задача это писать каждый раз, когда возникает страх. Просто писать тут. У меня возник страх. Это чтобы мы могли вместе зафиксировать. А второе это писать слово застрял. Конечно, я же понимаю, что когда клиент, например, пытается разобрать по вариантам, особенно если у него нет опыта, то первое время ему это очень сложно дается. Он может написать нам один-два варианта всего, а потом стопа. И вот когда этот стопор возникает, это сразу же его задача написать мне, что он застрял. Просто пишет, я застрял. И я подключаюсь и дописываю все остальные варианты. Потому что у меня есть очень большой опыт разбора в таких ситуациях. И получается, что каждый раз, когда человек застревает, мы тут же двигаемся вперед. Поэтому скорость разбора ситуации на курсе очень высокая даже с первых же самых дней. То есть мы начинаем как конвейер. А в вашем случае, когда вы, допустим, работаете самостоятельно, вам придется записывать эту ситуацию и долго-долго ходить, думать, пока следующий вариант не придет в голову. Вполне возможно, это, это будет занимать какое-то время, но постепенно вы научитесь, накопите опыт разборов и будете сходу вот так разбирать все ситуации. Потому что в конечном итоге вам нужно накопить варианты будущего и накопить совокупные причины произошедших событий. Это некий фундамент, база. База знаний, которую вы используете для автоматической оценки новых ситуаций. То есть если вы столкнулись с новой тревожной ситуацией, но к ней подходят варианты, которые вы разбирали в предыдущих ситуациях, вы автоматически будете спокойно воспринимать эту ситуацию. Вот так это и работает. Итак, технология простая. Фиксируем ситуации, прорабатываем ситуации. И третье. Это то, что симптомы страха не события. И Соответственно, все это нужно делать письменно. Все, что вы там думаете, что это можно делать в уме, пожалуйста, я сам в уме еще не могу сделать с клиентами, потому что теряется обход, варианты, и забываю, что говорил даже. Когда на видео говорю, мне кажется, я иногда повторяю варианты и причины. Поэтому обязательно эту технологию применяем. Главное, еще раз я хочу подытожить, что главное, это ваша практика. То есть, если вы не будете практиковаться, то бессмысленно смотреть дальше эти видео. Вот. Потому что в следующем видео я расскажу как раз про практику Расскажу непосредственно про примеры Но это не значит, что вам нужно просто сидеть и ждать следующего видео Потому что я вам расскажу примеры, которые вас не касаются То есть, скорее всего, я буду рассказывать про примеры своих клиентов А так как у них свои тревожные ситуации То вы будете слушать и думать Блин, я вот за это не тревожусь Это всего лишь пример да? Но вы должны определять и прорабатывать свои тревожные ситуации Чтобы у себя получить эффект Вот ну что ж, на этом у меня все, ждите следующее видео, будем с вами на связи. Выводы свои напишите в комментариях, как обычно, я обязательно их прочитаю. Вам за это спасибо, всем пока.